Истребитель Су-75 Чекмейт позволит России обзавестись авианосным флотом. В продолжение темы об авианосном флоте, который нужен России. Обозначив в общих чертах размерность перспективного авианосца для ВМФ РФ, необходимо поговорить о том, какие самолеты должны на нем базироваться и для выполнения каких задач. Зачем России авианосца на самом деле, к сожалению. Мало какая тема так ошельмована в СМИ и благосфере, как авианосная. Сложно понять, почему этот вопрос вызывает у некоторых наших соотечественников такую немотивированную агрессию и чуть ли нервотный рефлекс на очередной макет перспективного российского авианосца. Возможно, это тщательно подавляемая зависть к ВМС США, как к Майбаху мэра или губернатора, которого у обычного человека не будет никогда. И все бы ничего, но дело в том, что таким образом важнейший вопрос обеспечения национальной безопасности нашей с вами страны переводится во африк зону а это неприемлемо. Буквально в двух словах еще раз скажем, зачем России нужны авианосцы. Не для имиджа сверхдержавы. Не для того, чтобы гонять папуасов. Не для того, чтобы рубиться за атоллы САУК ВМС США где-нибудь в Тихом океане. Авианосцы жизненно необходимы в МФ РФ для обеспечения безопасного развертывания наших стратегических АПЛ перед ядерным ударом по противнику. Естественно, что он противник, будет этому всячески препятствовать, отправив выслеживать и уничтожать наших Шерпконнект свои противолодочные самолеты и субмарины-охотники. По идее прикрыть Пларп должен наш надводный флот, но крупных боеспособных кораблей в нем кот наплакал. Система ПВО морского базирования довольно слабая и просто не выдержит массированного авиаудара истребителей палубной авиации американской АУК. Учитывая количество и качество ВМС США, а именно они и предполагаются нашим противникам, у Бореев остается очень немного шансов уцелеть и выполнить свою боевую задачу, то есть, ответ на встречного ядерного удара может и не получиться. Иначе говоря, без соответствующего прикрытия морская компонента нашей ядерной триады практически беззащитна, ее применение превращается в русскую рулетку, повезет, не повезет. А если не повезет, для противовоздушного прикрытия района развертывания Канек нужны свои авианосцы, которые будут отгонять противолодочные самолеты противника и его палубную авиацию не подпуская истребители на комфортную дистанцию нанесения массированного ракетного удара по нашим кораблям, перехватывая крылатые ракеты и связывая их боем. Противолодочные вертолеты, базирующиеся на палубе авианосца, должны будут отслеживать и уничтожать многоцелевые подлодки противника, охотящиеся за нашими РПКНЕК. Вот это и есть настоящая и главная задача советских и российских авианесущих кораблей а не захват африканских стран или битва за атолы. Воздушная поддержка морских десантов и авиаудары по берегу – это всего лишь полезный бонус. Мы говорим о национальной безопасности России и ядерном сдерживании Гегемона, поэтому профанация, хайп и фрикоство на этой теме просто недопустимы. Какие именно авианосцы нужны России, разобравшись с тем, зачем нам на самом деле нужны авианосцы, скажем в двух словах, какие именно они нам нужны. Идеал — это реинкарнация проекта тяжелого атомного авианесущего ракетного крейсера «Ульяновск». Таковых для ВМФ СССР должно было быть построено четыре штуки, но не успели. Увы, но современная Российская Федерация проект такого масштаба просто не вытянет. Это будет очень долго и дорого, много средств будет выкачивать из бюджета последующее обслуживание четырех атомных суперавианов Зачем столько? Их придется распределить по два на Северные и Тихоокеанские флоты, а кораблям периодически понадобится ремонт и модернизация. Пока один на тех обслуживании, второй должен быть готов нести службу, чтобы противник не воспользовался отсутствием авианосцев в строю. Разумной альтернативой атомным гигантам водоизмещением в районе 80 тысяч тонн является строительство легких авианосцев водоизмещением в районе 40 000, 50 тысяч тонн с обычной силовой установкой. Да, в прямом столкновении с ними ЦМ или Фордом в сражении за Тихоокеанские атолы у него нет шансов. Но такая задача перед российским авианосцем и не стоит. 24 палубных истребителя, 6 вертолетов и 20 разведывательно-ударных БЛА позволят и район боевого развертывания РПКНЕК прикрыть, и эскорт военному конвою обеспечить. И даже по берегу удара можно будет осуществлять, поддерживая при необходимости морской десант. Построить и потом обслуживать легкий авианосец с таким водоизмещением будет в несколько раз дешевле, чем аналог Ульяновска, и значительно быстрее. Например, на заводе «Залив», где сейчас уже строятся два УТ-проекта 23900 с сопоставимым водоизмещением в 40 000 тонн. Сразу после их спуска на воду. В качестве прототипа может быть использован проект легкого многоцелевого авианосца от Крыловского государственного научного центра либо проект Варан от Невского ПКБ, про который мы говорили ранее. Конструктивные особенности корабля — вопрос дискуссионный, но принципиальным является его размерность — в районе 40 000 45 тысяч тонн водоизмещения, что делает его не фантастическим, а вполне реальным. Какие самолеты нужны российским авианосцам, авиакрыло для перспективных авианосцев, это отдельная наша головная боль. Легкие палубные истребители MiG-29 давно устарели, а тяжелые Су-33 сняты с производства. Идеальным вариантом мог бы стать оморяченный истребитель пятого поколения Су-57, однако самолет выпускается небольшими пробными партиями, поскольку двигатель изделия 30 до ума не доведен, его палубной версии нет. А для запуска столь тяжелого самолета нужна катапульта и достаточно длинная палуба. Иначе говоря, Су-57 – это вариант для атомного авианосца типа Ульянов с водоизмещением в 80 тысяч тонн. То есть, дело весьма отдаленного будущего, когда Россия будет претендовать на роль глобальной державы, имеющей реально мощный океанский флот. Пока же будем более реалистичными, и наш вполне рабочий вариант это бюджетная версия Су-57, легкий многоцелевой истребитель пятого поколения Су-75. При здравом размышлении становится очевидно, что чекмейт следует пойти по пути американского истребителя F-35, который имеет три версии, F-35E для ВВС США, F-35C как палубный для ВМС США Eskvpap F-35B для корпуса морской пехоты США, что даст России превращение Су-75 в многорежимный самолет. Во-первых, в версии с горизонтальными взлетом и посадкой чекмейт может послужить и в базовой, и в морской палубной авиации. Су-75 вполне мог бы заменить состарившиеся истребители МиГ-29 к на Адмирале Кузнецове и на перспективных российских легких авианосцах, а также пойти на экспорт, например, в МС Индии. Во-вторых, в версии с укороченным взлетом и вертикальной посадкой Су-75 мог бы базироваться на универсальных десантных кораблях проекта 23900, а также на иных кораблях данного класса, которые, будем надеяться, еще построят. Наличие сквпаб превратит тут в легкие авианосцы, которые могут быть использованы как средство воздушной поддержки морского десанта либо для эскорта военного конвоя. В-третьих, в версии с чисто вертикальным взлетом и посадкой Су-75 при необходимости можно будет разместить на палубе крупных судов контейнеровозов, превращая их в рзац-авианосцы. Соответствующая программа Арапаха была после Второй мировой войны с учетом ее опыта разработана англосаксами, которым пришлось всерьез повоевать с немцами и японцами на море. Наработки пригодились во время Фолклендской войны, когда Великобритании пришлось направить на другой конец света всю свою боеспособную авиацию и флот. СПХАРИЕР тогда базировались на больших контейнеровозах и внесли свой вклад в поражение Аргентины. Если Су-75 будут способны взлетать не только по укороченной, но и по чисто вертикальной схеме, их можно будет при необходимости разместить на мобилизованных гражданских судах, укрепив их палубу жаростойким покрытием. Конечно, в морских баталиях против АУК пользы отцв будет не так много, разве что мачту охранять, но вот задачу воздушной поддержки морских десантов, например, они выполнят. На удаленный ТВТ возможно будет отправить для усиления российской КУК, АУК, несколько сухогрузов, несущих до 20 истребителей вертикального взлета и посадки на каждом. Таким образом, превращение истребителя Су-75 Checkmate в многорежимный сквпап позволит России обзавестись относительно бюджетным, но весьма эффективным авианосным флотом. Владычицей морей и океанов наша страна, возможно, от этого не станет, но превратится в реально сильного игрока, с которым придется по-настоящему считаться даже ВМС США. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик.